Все мы рождаемся лишь раз. Так очевидно, просто и банально. Живем и гибнем без прикрас. И верим в то, что все вокруг реально. Мы в ярости порой, ни лба, ни стен, Щадить не в силах из-за грязного ботинка. И тешимся восторгом перемен подводит к пятнице тропинка. Неужто наши жизни таковы? Так незаметны птичьему полету? Неужто для того мы рождены, чтобы от рождения к смерти ждать субботу? В бездонной колее чужих стремлений Столь странных мыслей было не слыхать. Я волей случая покинул шум селений. Теперь от них не в силах убежать. За непроглядной повседневностью скрывался Мир шире нами познанных границ. Я лиц чужих иллюзиям сдавался. Я любовался яркой серости, гробниц. брат так мал, Едва ли понимает, Насколько в один миг Мир стал другим, Насколько страх Брой во мне вскипает Перед слепым решением моим. Я сам ведь не пророк, Ничуть не гений, и мира неизвестного страшусь. Я выброшен за грань былых учений, Слепо по полю минному ношусь. Мне ли дрожащему и брата за собою Через туман гнетущий волочить? Свою растерянность Но долго я не скрою. Как же его мне стойкости учить? Я сам в руинах прежних знаний Скрываю море пустоты. Среди осколков прочных зданий Ищу крупицы красоты. Мне бы всего лишь каплю веры В руинах мира отыскать, Чтоб продолжать шагать без меры. Барьеры страха разломать. Что мы будем теперь делать? Нет ничего невозможного для нас, пока мы вместе.